Друзья, привет! У нас сегодня видео-распаковка. Так, давайте рассматривать сейчас кружево. Начнем с яркого кружева, которому есть у нас окантовочные резиночки разные. Также не забывайте, что яркое кружево отлично сочетается с какими-нибудь контрастными оттенками. Так, смотрите, первый вариант. Это неонового такого салатового-желто-салатового -салатового цвета. узенькая. Тут, наверное, будет 15 миллиметров. Нет, 17. 17 миллиметров ширина. Кружево не тянется. Довольно нежное, мягенькое. Оно не будет тянуться и красиво будет смотреться на бралетах, а... э на трусиках, на безгалтерах. Эластичное кружево смотрите красивое очень ракушки как будто оно, ну довольно упругое в меру отлично будет для пошива нижнего белья тут ширина уже больше ширина 19 половиной есть в разных оттенках Красная. да точно такое же красное вот, точно такое же яркое неоновое розовое. Прекрасно для летних комплектов. Можно подобрать окантовочные резинки в тон. У нас есть и отделочные, и вот такие вот, например, для брителей. Отделочные резинки тоже есть. Кружево тянется ну такой вот еще цвет марсала или ягодный цвет оттенок вот это вот кстати вот к нему будет хорошим компаньоном ну, резиночка так и такого же узора есть вот бирюзовый бирюзовому тоже есть отделочные тоненькие резиночки и бретельки должны быть тоже немножко шире кружеван Очень красивый и нежный розовый оттенок, прекрасный. Хорошо тянется, очень хорошо тянется, ну прям превосходно, превосходно для, вот так вот не тянется по ширине, только по длине, что надо для пошива нижнего белья. Как вам? Ну, очень красивый вот этот узор. Есть в разных оттенках. Это вот голубое точно такое же. Голубое такое же, а это немного другое. А это у нас темная бирюза. Так, серединке как будто мушка. А по краям очень красивые фестоны. Тоже хорошо тянется, она довольно широкая. И прекрасно подойдет для пошивы нижнего белья. Так, это у нас какое-то яркое. Яркое. Кораллового красного цвета. Тоненькое. Это, скорее всего, как вот первое у нас было. Ярко-салатовое. Смотрите. С фистончиками по краю. Не тянется, совершенно не тянется. Но оно отлично ложится на фигуру. Вот сверху есть небольшие такие точечки упирающие. Красиво. Кстати, его можно еще использовать на отделку в платье, халатики, топы. То есть на обычную одежду, не только для пошивы нижнего белья, а как-то разнообразить свою повседневную одежду. Небольшой метраж. Вот такого вот красивого На загорелой коже Вот этот цвет Будет шикарен Он как ну, такой оранжевый Тускло-оранжевый Но на загорелой коже Ой-ой-ой-ой Будет очень-очень красиво Не тянется это кружево Дальше Вот это довольно интересное тоже очень интересное очень интересное сочетание красиво смотрится хорошо тянется смотрите Для отделки можно использовать как розовые какие-то цвета или голубые возможно сыграть на контрасте использовать что-то потемнее. Красивая, очень красивое кружево. Так, есть у нас вот такое. Ярко-синего цвета, насыщенного. Ой, смотрите, какая красота. Очень красивое кружево, хорошо тянется. Немножко блестит, да, есть вот такой вот блеск в нем. Видите? Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментарии, что понравилось. Это очень. Мне это очень понравилось. Фиолетовая. М -м -м, потрясающая. Красивая, красивая. Тоже хорошо тянется. Темно-синее. Синий сапфир. Тоже идет с небольшим блеском. Хорошо тянется. Так. Так, под него есть резиночки разные, вот, например, вот это хорошо подойдет для отделки, или помягче, ну, вот она будет, помягче, и также есть бретельки, и есть окантовочные матовые резиночки. Из неэластичного шантили есть потрясающее черное кружево с бежевыми вкраплениями. Оно будет невероятно смотреться на теле. Да, тут есть вот, вот такие вот вкрапления бежевого цвета, потрясающие. Только представьте из него бюстия или какой-то бралет, трусики. То есть сам комплект с поясом невероятно. Оно есть, но его как будто нет на теле. Оно потрясающее. Ширина у него очень широкая, ну довольно широкое кружево. Здесь ширина 22 сантиметра. ночь. Роскошная ночь. Мягкая. Кружево мягкая, оно не колется. Шикарное. Очень дорого смотрится. Вот это к нам пришли застежки. Застежки для бюстгальтера. Они идут 3 на 2. Два ряда и 3 застежки разных цветов. Белый, такие беленькие черные кстати есть еще с золотыми крючочками так бежевый темно синий это синий сапфир вот кстати у нас есть и кружевая и резинки отделочные и бретельки полный комплект так и красные есть колечки то есть вся полностью вся фурнитура, которая вам необходима будет для пошива нижнего белья. Колечки бывают металлические и пластиковые. Здесь металлические, они тяжеленькие и довольно качественные. Так, это регуляторы. Также крючочки. И сами колечки. Все взяли на один сантиметр, то есть у нас преимущественно все резиночки на один сантиметр, и, соответственно, вся арматура дальнейшая, то есть колечки и вот это вот сопряжение, они будут подходить к этим резинкам на один сантиметр. Так, красные колечки, металлические, черные крючки. Нас прозрачные, вдруг кому-то по цвету не подойдет, вот можно использовать просто прозрачные пластиковые это регуляторы а также есть металлическая вот такая вот серебре, крючочки золотые крючки кстати, вот еще есть тут рядышком косточки металлические косточки разных размеров подойдут изготовление чашек. Поролон тоже есть у нас нарезной, ну, то есть э, определенным отрезом 50 на 50 можно купить. Есть еще готовые чашки. Готовые чашечки у нас есть лесного, черного и белого цвета. Это с эффектом пушап. Ну, совсем небольшой тут пушап. Так, они гладкие с лицевой стороны, а с изнанки вот небольшой совсем выступ. Очень хорошие, качественные, готовые чашечки Которые уже можно сразу использовать Для пошива нижнего белья Вот черный цвет Они хорошо гнутся, гнутся То есть довольно мягенькие Еще кружево Помните, мы показывали очень красивого Красивого узора Вот такой вот, который немножко переливается Есть еще в белом цвете в красном цвете и в черном. О, посмотрите, какой узор. Кружево эластичное, хорошо тянется. Для нижнего белья отлично. Превосходно. И смотрите, что еще есть. У меня эластичная сетка. Она с вышивкой смотрится Потрясающие. То есть комплекты, какие-то из него буду делать, будут шикарные. Так, смотрите, какая. какая красота. Так, это бежевая сетка. На ней вышивка черная. Оно не тянется вообще ни в какую сторону. Из него классно делать корсеты. Корсеты, Бюсти трусики на регулируемых резиночках потрясающе. Также его можно использовать для отделки платьев, халатиков, каких-то топов. Ну то есть для обычной одежды. Как вам такое кружево? Смотрите, потрясающе. Очень красивый бежевый телесный цвет. Вышивка качественная, гладио, она гладенькая. Само по себе оно не колется, то есть довольно приятным должно быть на теле в качестве вот корсета. Можно использовать для корсета для бюстия широкого. С изнанки такая же вышивка. Новая сетка, из которой можно сделать потрясающее нижнее белье. Так, смотрите, оно на черном. Черный фон выглядит как будто вот на теле оно будет как будто прозрачное. Так, фон черный, сетка не тянется, она довольно мягкая. Вышивка сердечки и обработанные края. Тут есть надпись Лав. Очень нежная, легкая, воздушная. Потрясающая для бюстье, для корсета. Например, вот эти фастончики можно оставить сверху и на чашечке сделать вот такие вот. Сердечки. Красиво, очень красиво. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Это была наша распаковка фурнитуры и кружева для нижнего белья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой формат. Если что, будем делать чаще и на разные ткани.